Привет! В наш Керхель-центр на пришла очередная акция «Черная пятница». Что в нее входит? Это минус 25% скидки 27, 28 и 29 ноября. Скидка 25% на такие товары, как бытовой пылесос, хозяйственный пылесос, пылесос с аквафильтром, моющий пылесос, паровая швабра, электрошвабра, робот-пылесос, пылесос для золы, пылесос с аквафильтром, стеклоочиститель, параочиститель, оконный пылесос, электровень, робот-пылесос, пара Все, что тебе нужно, это просто прийти к нам в Киевский центр на Пролетарской и урвать эти бытовые товары по хорошей скидке минус 25%. 27, 28 и 29 ноября минус 25% скидки на бытовые товары. Приходи.